Друзья, всем привет, с вами Санек и сегодня в этом видосе буду э, замедлять, хотел сказать ускорять, замедлять мотоблок вот этого своего старичка, который служит уже верой и правдой, наверное, лет 14, я не помню, как-то показывал в одном из видосов документы на него, какого он года, уже не помню, вот, жив-здоров, бодр и весел, но все время хочу его замедлить. И все время что-то мешает. Откладываю на потом, на потом, на потом. И уже вот на протяжении уже, наверное, 13 или 14 лет вот, только сейчас до него добрался. Самое простое, да, самое, самое простое, это поехать на базарь и купить... Вот такого диаметра шкив. И он сразу замедлится. Вот, так как шкивок здесь стоит на 160. Двигатель здесь с редуктором понижающим, цепной, значит, передачей в два раза. И есть такая возможность поставить большого диаметра, мужики, шкив. Ну, покупать, соответственно, я... Вот такую бандуру не буду, она там больше трех стоит. Я поехал, купил маленький мужики шкивок. Где он у нас тут? Вот маленький шкивок. Лишнее вот это срезал. Так как мне нужно, чтобы наружу стоял большой шкив подкосилку. Вот здесь отторцевал его вот таким образом. И буду ставить, здесь стоят ремни профиля «Б». А я его переведу на профиль А. Цена вопроса 600 рублей. Плюс ремни там по 138 рублей. Два штуки. Вот таким вот образом. Здесь она чуть вовнутрь. Здесь у меня проставочная такая втулка. Но этого хватает. Он у меня работает и на фрезах, так и, и так. Вот. Это подкосилку, чтобы можно было легко снимать. и те ремни не трогать. И, соответственно, вот сюда делаем. Я уже сделал. Вы знаете, ребятки. Что у меня там под верстаком только не валяется. Вот он мой будущий большой шкив на 270. 160-270. Единственное, я взял вот эту проставочную, мужики, шайбу. Вот такую, вот такого плана. Вот. И на станке ее проточил. Таким образом, вот здесь вот есть такой, как ее назвать-то правильно, не знаю, как ее назвать. Короче, ничего в голову не лезет. Вот такая штука есть внутри, которая, вот видите, она чуть большеватая. В общем, проточил я, мужики, шайбу в нужный мне размер. Ее прикрутил, вот, 3,12, 2,12 десятки, чтобы она никуда уже не сдвинулась. Она будет центровать вот этот вот мой шкив из барабана. Помните, мне только точил шкивы из запорол там их 4, по-моему, штуки. Вот, один оставил я. Он такой здесь треснутый, там треснутый, тут треснутый. Такой печальненький. Вот, в общем, он у меня остался. И все. Здесь в шкиве вот просверлил три отверстия на 8. Вот так вот сделаю проставочная шайба все это дело центрует там соответственно попадаем почему на 8 потому что то здесь вот другие то и не поставить очки Ну десяточки можно было впихнуть Ну ничего болты у меня такие хорошие сейчас их вот так с той стороны ставлю с этой стороны и прикручиваю ну, все друзья затянул Три болта вот они с шайбами. Три болта здесь вот так вот. Мало будет, я просверлю еще вот здесь. Между вот этими болтами. Вот где перемычки попадают. Прямо вот вот здесь. Вот. Если три штуки будет мало, будет пять штук держать. Но я повторюсь еще раз, это э, для э, синокоса. Вот. Фрезами. Э, мне такая медленная скорость не нужна, поэтому три болта айковертом отбиваются, даже не снимая маленький шкивок. Меняется шкив на профиль Б заново, при этом двигатель двигать ничего не надо. Так, там шпонка. Сейчас попробую попасть. О. Вот, если видно, сейчас покажу. Ага. секундочку опа если видно вот этот шкив и вот этот шкив они вот вровень если что-то положить вот возьму люк если что-то положить то вот они в моем случае стоят один в один то есть вот эти ручи и вот эти ручи они Смотрят туда, куда нужно. При этом, я же повторяю, двигатель мне не нужно ни сдвигать, ни лево, ни право. И ремни я подобрал ни туда, ни сюда не надо двигать. Открутить несколько болтов. Здесь один поменять шкив, накинуть другие ремни и работать на фрезер. Это займет, я не знаю, минут 5 если займет, и то хорошо. Единственное, может быть, нужно будет подстроить вот эти вещи, так как здесь уже пошла сюда байда. Скорость выключим. Сейчас он не прикручен и ничего. Все. Все центровано. Все крутится, вертится. Я не знаю, как показать. Ну, они здесь чуть-чуть шире, чем профили. Ну, здесь огибаемость шкива ремнем просто капец поэтому я думаю пойдет для синокоса и возможно буду ставить большие колеса сейчас хотел пробежаться там ежами по картофану у меня есть колеса с мотоцикла я тоже сюда приспособил и он слишком быстро бегает на них даже на холостом ходу а вот теперь и проверю будет медленно есть вторая передача. Все, сейчас собираю все на место. Ремни. Вот они. Разных калибров. Ну, те, что нужно, я уже подобрал. Все, и проверяю. Так, ну, холостой. У меня повышенный. А -а, все, пробуем. Что там? Первая передача. Ага, -а, задний. Добавилось Да замедлился Вообще заметно, как замедлился Это капец, мужики Но это в работе Нужно только показать С косилкой На днях буду косить Обязательно засниму Шикарно, шикарно. Шикарно, мужики. Ну, неудобно и снимать. Некого рядом. Никого нет, точнее, рядом. Э -э здесь под настроимость еще. Хоть там и изгибается э ремень. Ну, ничего. Это расходник. Мне не принципиально. Попадутся нужного размера. Э -э зубатые, поставлю зубатые. Вот. на сезон, если хватит, да, замечательно. Вот как-то так. Так поинтереснее стало, я вам честно скажу, поинтереснее. Так, друзья, собачка гавкает, там соседка пошла <пыль> до родителей. А, вот так получается проходиться ежами отлично. Сейчас вот а, на больших мотоциклетных мужики колесах, это колеса с Урала ход меня устраивает вообще шикардос вот, все пропалывается вырывается тут, вот это все падалищнее хотя он и небольшой, но это тоже падалищная картошка она растет мужики, между рядками вот, ну там будет дальше видно я думаю а вот падалишнее вылазит куст вот это, потому что ну не все выбирается тем более копаем веерной копалкой а сорняк вот вылазит мелкий вот тут такой ну плюс перфорация вот этой корки дожди просто ее так прибили землю это капец подгорну я ее еще чуть-чуть попозже сейчас пока перфорация сделаю вот там такие молнии капец успеть бы до дождя вот вот падали лишние такие кустики основная вся в рядках так что сейчас и гиператор придет я также ж мужики задом и окучу сажаю на фрезах я как привык идти впереди мотоблока так я и а, до сих пор все это дело а, делаю так что можете посмеяться еще раз мне так легче контролировать там ежи дисковые окучники и все все все фрезы там, когда нарываю там э, сам окучник да, ушатый Вот его тоже легче контролировать когда я спереди Валера Челябинск привет я знаю человек переделал специально отпилил руль и приварил его с этой стороны Вот теперь он сказал никогда в жизни не буду ходить за мотоблоком только перед ним это мега удобно вот оператор пришел сейчас пройдемся вот колеса ну как вам сказать Размер. Ну, мотоцикл Урал, Днепр. Вот это их колеса. Вот так вот шкивок вписался здесь. Замечательно тут место за глаза. Они узкие колеса и высокие. И редуктор. У меня картошка уже видно, да? Она вся окученная. И редуктор. Вот Хотя она такая маленькая, но идет и до картофана, до земли не достает. Ну, такие вот дела. Have okay. you okay. Вот так вот происходит, я не знаю, как это назвать -то. не это даже окучиванием не назовешь, а перфорация земли или прополка ежами. Вот. Не знаю, мне очень удобно. Я его на руках не ношу. Вот. Когда он застреет, я на него вешаюсь. То есть я давлю вниз и ежи поднимаются. А когда идешь с той стороны, его нужно постоянно нести на руках постоянно вот как то так ну вот и все какой то э, часик работы с одним перекуром так сказать и все замечательно вообще стало удобнее с этими колесами с этим шкивом никаких проблем а растет такая лабуда она вот сейчас здесь повырывалась уже частично, здесь не проходил, я еще буду проходить на следующей неделе вот эти всякие что это укроп, я не знаю что это такое соседи тут. все пропололось что то вон повырывалось, которое между рядками тут росло как то так на следующей неделе я поставлю дисковые окучники и загорну ее полностью вот. А пока вот Кислород под корни Как-то так Ладно, мужики, всем пока С вами был Санек Скоро увидимся